Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. А вы упертовали по дорожникам? Да. А вот у меня когда? Вчера, да? Вы вчера присутствовали при правонарушении дорожника 22? Вы имеете в виду отключение электроэнергии? Да. да. Вы признаете, да, что вы пишете в да? Не при правонарушении. Я осуществлял окран общественный порядок. А почему даже ко мне? Меня не предупредили. Ни бумаг никаких не верят. Я не знаю. Это вопросы знаете. Как не это не знаю? Вы это же... вопросы не ко, вы... ко мне. Так нет, вы же представитель власти. Я, я, вы я, с... вы я, с... должны... я Вы должны были я я сначала постучаться к нему, гражданину. Придетьте ему какие-то права, обязанности. Документы. У, у них даже до сих пор нет документов, ну, акт на отключение. Нет. Как они отключили? Нет, я должен был в актах. Да вы, вы правоохранитель, нет. вы должны были тогда бумаги у них проверить или что-то. Вы, вы же присутствовали у них, там? У них было задание на отключение. Реализации. Задание? задание, а у задание у вас, я могу вам сказать, иди он в дом, отключи. Задание от руководства у них было. А у вас какое задание было? А, а чем оно подтверждено, задание от руководства? Я в этих, в этих делах мне это. А зачем вы да, присутствовали в, этом, в этот момент? Потому что мне сказали. Охраняйтесь, зачислять экрана чисто напряга. Кто, кто, их, вам, да, сказал? кто вам сказал? Так вы должны меня от них охранять, а не ли, они ли, наоборот Кто вам сказал? Я вам я ответил. ответил. Не ответили вы мне? Ответили. Кто вас направил туда? Руководство. Какое? МВД. Именно. Именно. Кто? Фамилия, имя, отчество. Потому сейчас разбирательство идет, я сейчас еще фаз. Все понятно. Будет ну да, так да. вы назовёте фамилию, имя, отчество, кто вас направил? Я тебе вам ответил. Руководство, Руководство какое? Фамилия же есть, звание. Фамилия, имя, отчество, звание. Кто вас именно направил? Лещагин, Алексей Леонидович, знаете, всё хорошо. Нет, это зафиксировано, Все нормально. Акт у вас есть? У вы, должны, вы должны были копию какую-то взять у или у что? Ничего вы вы что? У нет. Почему нет? Вы расписывались в или ещё? Да, Расписывались, знаете? То есть у них акт был? Да, было. Была, да? Да, да, да, была. А да. они вам почему говорят, что акта не было? Ну, не знаю, я в акты расписывал. А, -а, -а. а вам, вам акта дали этот или нет? Мне зачем? Как зачем? Мне он не нужен. Как не нужен? Вот так А вы вообще, зачем тогда служите -то здесь? Я понять не могу. Я вам ответил, что я тебе делаю. Да. Ладно, да. пошли так, И все это делается с вашего молчаливого согласия.